Давайте включаться в э, суть происходящего. Это первый матч 1-8 турнира от женского Эпицентра. Э, Summer Cup 2 на 2. И команды, которые будут сегодня вот, первые открывать, так скажем, этот турнир, это Незабудка вместе с Дестрой из состава Кучерявых Монстров и Марго 2, Player Slayer и Морти. Также, дамы и господа, э, много-много-много хочу отсыпать благодарности ребятам, которые устроили призовой фонд в рамках этого турнира. Это спортивный, кофе 90, бесенок, неброска, саш, кошелек и вак. Нажи выигрывает коллектив Марго 2. Ожидаемо это или неожидаемо, но ножики за ними, они приняли решение начать в обороне. На мой взгляд, при учете того, что матч будет все-таки проходить в формате 2 на 2... Мне кажется, что проще всего играть именно в обороне. Хотя карта ДАС-2 как бы говорит о том, что сильная сторона здесь это атака, ну при матчах 5 на 5. Именно 5 на 5. Когда мы, допустим, представляем, что это, например, паблик, где играют люди там 10 на 10, 16 на 16, там уже далеко не факт, что атака сильнее. Но мы говорим о конкретно стандартной ситуации в 5 на 5. Так вот там оборона слабее. Но вот в 2 на 2, учитывая, что вы просто сидите на точке и ждете приближения соперников, конечно, в обороне играть гораздо проще. Пауза от коллектива Марго. Не совсем понятно, для чего, <coughs> прошу прощения, она взята, но взята, что поделать. Не знаю, чем заполнить на самом деле пока что э, пустую так скажем, не пустую, вернее, чем заполнить паузу образовавшуюся, ну, в общем матч 2 на 2 в принципе не подразумевает под собой э, то, что я буду здесь безостановочно постоянно о чем-то говорить, потому что здесь столько экшена не будет, это 5 на 5 комментировать гораздо проще, 2 на 2 все-таки тишина, периодически будет э, врываться в э, этот матч ну что, сплит, точки А, длина прокидывается и незабудка отправляется на выручку Дестре. Дестра в этот момент э, занимает позицию на парапете и вместе с Незабудкой, сейчас они будут, судя по всему, пытаться заходить через Зигзаг. В свою очередь, игроки обороны готовы принимать частично в упоре, частично под хаешку. Ну, в принципе, ой, какая тайминговая. Это просто минус половина лайфбара с одного и со второго. Вот это вышли. 41 хп у Незабудки, 33 у Дестры. Ну, беда. Беда полнейшая. И отличный хэдшот от Player Slayer Минус незабудка, дестра последний Ну и Глок на такой дистанции Конечно, абсолютно не рабочий девайс И уходить здесь, собственно, ну на длину Ну, типа, не сильно что-то на самом-то деле поменяется То есть, если сейчас ты выйдешь на длину, да, с, с Глоком 33 хп Ну, Юсп, я думаю, все-таки разберет Потому что дистанция более чем комфортная для перестрелки именно с Юспа а, Да, кстати, попадание в голову Player Slayer было все-таки ну, у Дестры тоже было попадание 15 хп у него осталось Какое попадание по плеер -слейеру? Ну, Морти, естественно, конечно же Должен выигрывать и выигрывает Хотя тут уже, знаете, дамы и господа Все было абсолютно неоднозначно 1-0 В пользу коллектива Марго 2 И я напоминаю, что данный матч Проходит в формате плей-офф Коллектив Проигравший в данном турнире Вернее, в данном матче Покинет этот самый турнир ну что, Дигл И снова Дигл, не стали особо Изгаляться ребята из кучерявых монстров А в принципе оно, наверное, и правильно Зачем что-то пытаться Здесь сделать Ну вот, мне кажется Что это не очень работает Хаешка Очередная тайминговая, на этот раз Незабудка теряет 49% Своего здоровья, Дестра теряет 20% КП ну, очень широкие стрейфы, и плеер легкие два минуса, это 2-0. Кстати, имба-стратегия на самом деле. В свое время, когда я только-только зарегистрировался на фасткапе и играл 2 на 2, была мета, просто игроки обороны берут фамасы и сидят в пленту. Все, ну, практически никто ничего не выигрывал. Вот прям практически никто ничего не выиграл Жесткие типы Очень легко апали себе какие-нибудь красивые буквы Просто тупо на фамасах Тупо на одной карте Два глока против двух фамасов На этот раз хаешка уже не такая тайминговая Вторая хаешка тоже полетела В общем-то куда-то не туда Но теперь дабл даблкил от Морти И это уже 3-0, дорогие друзья Ну, собственно, отсливали кучер... Кучерявые э монстры Свои экономические раунды И пришло время приобретать девайсы А вот уже на девайсах, может быть Дестра с незабудкой Смогут включиться в ход события Ну и как я вижу, здесь будет попытка Сыграть что-то типа длины Мы посмотрим Посмотрим, насколько рабочей окажется стратегия В общем-то не очень Минус от плеер Слейра, Дестра на лопатках И незабудка Разменный минус, а тут еще один соперник Боже мой, 4 хп остается у незабудки Фатальное хе Нет, не долетает Ну, жесточайший хэдшот от Морти, моделька игрока атаки, собственно, даже нормально появиться не успела Как моменту Море, Марго 2 забирают четвертый раунд в этом противостоянии Пока матч проходит, ну, весьма и весьма все-таки однокалиточно К сожалению, к моему величайшему, все-таки однокалиточно Но, опять же, не стоит забывать о явной доминации обороны в рамках данной карты Конкретно в рамках матча в 2 на 2 Минус от Слэйра, а, погибает Дестра, незабудка, 100 хпм, девайса нет. Собственно, как и у Дестра его, по идее, тоже не должно было быть. Кстати, где вообще труп Дестра-то я что-то это... Потерялся. потерялся, потерялся, ну да ладно. Последний соперник команды Марго находится также в зигзаге, хаешка на минус 42. В общем, гранатами закидывают, кстати, кучерявые монстры просто... Кучерявых монстров, простите, закидывает просто на ура. Завершающий фла... флаг... Флаг. Завиш... Завершающий флаг э, от player э, слейера выброшен сейчас был просто в соперника. 5-0. Простите, дамы и господа, еще немножечко нужно, конечно же, разговориться. Все-таки 11 утра. Я, в общем-то, чтобы вы понимали, проснулся полтора часа назад, да? То есть я быстренько сделал все свои дела и уселся за компьютер все это дело настраивать. Поэтому... Я не, не разговорился, я ничего, не, в общем, нормально не успел сделать Успел только настроиться, самое главное, чтобы вы видели матчи и видели картинку Две ХЕ, которые нанесли суммарно 21 хп урона Морти, кстати, очень грамотно отворачивается В нычке у нас сидит его тиммейт Незабудка, выходит получать по лицу первое Минус от Морти И лейер-слейер еще один Минус, в общем, 6-0 Пока не видно шансов у кучерявых монстров Но справедливости ради Особо через длину они как бы и не играют Почему справедливости ради? Потому что, может быть, через длину получилось бы сыграть вот такой важный нюанс Кстати, сообщение в чатике, вот я тут увидел Голова побаливает после вчерашней гулянки А так, я ж на работе, КС забросила Ураечка, ну что ж ты так Я-то думал, когда-нибудь еще прокомментирую какой-то матч вместе с тобой А ты взяла и КС забросила Ну что, незабудка на ноге пытается забирать соперника Дестра минус морти, Пле плеер слейер Ответный фраг из 23 хп, конечно, здесь любая шальная пуля может лишить жизни игрока обороны. Поэтому важно выиграть именно позиционно. И позиционно, кстати, это можно сделать. 65 хп остается у Незабудки 23 хп у Плеер Незабудка решает сыграть через зигзаг в этом раунде. Ну, в принципе, почему бы нет? Вопрос, насколько быстро поймет, что происходит Плеер Слеер. Как быстро он поймет, что это не не Недленно Ну, как вы видите, он понимает, что это может быть зигзаг в теории Потому что отошел в более закрытую позицию, чтобы его не забрали с зигзага И да, соперница была Ну, я так просто понимаю, незабудка это, наверное, девушка В моем представлении, мужчина не должен подписываться таким никнеймом Но окей Поэтому будем обращаться все-таки как к девушке Саша, чатик, привет, под ником 699 Дестра играет. Э, насколько мне сказали организаторы, да. Ну, собственно, собственно 7-0. 7-0 в одну калитку абсолютно. Марго 2 просто шансов даже не оставляют продохнуть коллективу. Кучерявый монстр, как вы видите, ребята сделали только 3 минуса за 7 раундов. Ну, собственно, из возможных 14 Профита, как вы понимаете, не так уж и много. Незабудка девочка. Вот, все-таки, ну, правильно. Это логично, что незабудка девочка. Ну, типа, это был бы странный мальчик, <laughs> если бы у него был бы такой никнейм. Поэтому все-таки я угадал. Но большое спасибо, что э, дали еще справочку в чатике. Ну, решили от халда сыграть Пытаются кучерявые монстры своих соперников запутать Ну, это не лишено, в общем-то, смысла но ну, мне что интересно, кстати, сейчас Дестра э, чекал э, возможные поджимы Я считаю, что поджимы чекать, конечно, в данной ситуации логично Если ты знаешь, что соперник будет поджимать Но по действиям Марго 2 Я ни разу не подумал бы, что они могут пойти что-то где-то поджать Плеер Слэйр хорошая позиция Именно он сейчас будет встречать своих соперников, которые начнут что Версты залетают! Стой-ой-ой-ой-ой! Уничтожены. Уничтожены. Хотя, на мой взгляд, конечно... Ну, просто не повезло, наверное, в стрельбе. Почему не повезло? Потому что... Ну, ступени. Как вы знаете, на выходе из зигзага ступеньки, да? И если ты нажимаешь вперед-назад-вперед-назад, то ты, собственно, на этих ступеньках не можешь ровно выстрелить. И когда ребята поднимались, увидели соперника... Самопроизвольно нажали назад И, естественно, стрелять уже В таком положении было просто невозможно а, Залетают флешки, хаешки Как обычно, все по классике жанра Игроки атаки ждут Раскида от Марго э, 2 И раскид э, Получается Получается дождаться, я имею в виду И не получить с него никакого Демейдж э, дилинга, но что странно Плеер занимает второй раунд К ряду ту же самую позицию Типа, по-моему, это не должно работать и да, это не работал. Фамас на м кстати говоря, меняет Морти. У него остается половина лайфбара. Его пытается пушить один из соперников. Это была незабудка, но Морти справляется с ней. Остается 1 на 1 против Дестры, у которого, в свою очередь, 19 хп. И Морти попадает хорошим и качественным хедшотом в голову небезызвестного блогера-стримера. Называйте как хотите, но это 9-0, к сожалению. Увы и ах. Сила обороны здесь, конечно, проглядывается, на мой взгляд На все 100 На все процентов. Я просто предполагаю, что и во второй половине может быть что-то такое же Теперь парное действие через лонг Наконец-то длину решили разыграть Мне кажется, что это давно уже прям этот вариант хо хо хо хо Ой, ой ой ой ой просто уничтожил соперника Точнее, уничтожил Дестру через дымы, попадание в голову Конечно, я понимаю, что это абсолютнейшая случайность Но, черт возьми, это круто Вот сейчас, кстати, он стрелял влево и вправо от вражеской модельки Обстрелял со всех сторон незабудку Но минуса не сделал Флешка и под флешку чек Никого ничего не увидел Он теперь увидела аккуратная прицельная стрельба по пуле Приносит десятый раунд коллективу Марго Кучерявыми монстрами беда прям Саня, прочитай мой комментарий выше Сейчас прочтем Сань, как житье-бытье? Ну, все хорошо, спасибо Все супер, как обычно, в принципе Редко, когда у меня бывает что-то не очень хорошо Как правило, только если я или кто-то из моих близких немного приболел То в таком случае, да, я чуть-чуть грущу Но сейчас, как бы, все здоровы И поэтому... Ой-ой-ой, минус от детства ХАЕ Ну, давайте смотреть за Морти Морти зря, кстати, такую позицию Избирает соперников двое в Минус первый Ну, Дестра десантируется вниз У него 42% здоровья И Морти даже тут переигрывает своего оппонента Но Морти это просто находка для коллектива Марго 2 Я уже, кажется, представляю, кто явно будет э, намекать нам на то, что он хочет занять первое место в этом турнире Но это 11-0, дорогие друзья 11, елки палки 0. Слишком хорошо, чтобы быть правдой для коллектива Маргодова. Ну вот теперь, кстати, уже есть информация о том, что могут поджимать игроки обороны. Да? Я не знаю, просто зашел в зигзаг, как к себе домой. 12-0. Да уж, фомас во втором режиме, да еще из далекого расстояния опасная штука. Да, Витя, я полностью с тобой согласен. За счет этого во многом как раз и проходит доминация обороны на этой карте э, в режиме 2 на 2. Но справедливости ради, как вы видите, сейчас ФАМАСов у команды Марго нет. Они и с калашами, и сэмками стреляют, ну, ничуть как бы не хуже. Ну, поджали длину, а в этом раунде через длину решил никто не играть, в общем-то, от команды Кучерявых Монстров. Два игрока на атаке находятся в зигзаге И, собственно, здесь Морти их уже ждет Ну, кстати, вот эта позиция работает на пистолетных раундах Но не так сильно работает э, в девайсных Где ты с калаша можешь получить э, в лоб Да, конечно, ты от этого не погибнешь, но тем не менее Какие-то прям болючие хаешки постоянно кидают э, парни Ну что, полетела флеш, под нее открывашка Какой же тимплей у команды Барго-2, боже мой, Морти Минус незабудка, но Дестра опять же уже успел десантироваться Сергей максимально быстрый и жесток, жесток, прошу прощения, в своих действиях. 54 хп в его распоряжении против 100 у Морти. Что лучше? Позиция или все-таки умение стрельбы? Непонятно, что лучше, но тем не менее Сережа, наконец-таки, приносит первый матч своей команде. И счет в матч становится 12-1. Конечно, счет по-прежнему малость э, далекий от идеала. Но никто, в общем-то, здесь и не говорил о том, что будет э, 16-0. Потому что, опять же, еще будет оборона, где в обороне будет тоже круто. А может быть, конечно, и не будет круто, я не знаю. Но матч комментируется, разумеется, в прямом эфире. То есть этот матч проходит прям конкретно в данный момент. И типа такая история, что я не могу знать, как что будет. да? Это вам не комментирование по демо записи. Снова вдвоем действует незабудка с Дестрой, что, кстати, мне кажется, уже не совсем правильное решение Пора бы, мне кажется, отлипнуть, так скажем, друг от друга и поиграть, э, ну, разные позиции Забирают Морти Плеер слейер минус незабудка Ну, по Дестре, естественно, есть информация Дестр выкидывает весь свой боевой потенциал а под КТ-респаун Ну и добирает без того красного плейер слейера 12-2 Uh, траблы, траблы появляются у коллектива Марго 2 под конец первой половины То ли расслабились, то ли разыгрались их соперники Вот этот момент, к сожалению, на данный момент не ясен И понять его ну, будет сложно, ну и вероятнее всего даже невозможно Как минимум нужна вторая половина, чтобы там уже оценивать Разыгрались или не разыгрались Ну вот сейчас угадывают uh, вновь игроки <косы> обороны нет, уже не угадывают. Вот незабудка снова идет за Сережей. Вот мне кажется, что лучше бы они разошлись. И один игрок открывался с зигзага, второй с длины. В таком случае было бы больше шансов э, раскоординировать игроков обороны. И проще было бы забирать. Ну вот это опять же мне так кажется. Проверить так это или нет уже мы не сможем. Потому что все, атака закончена. Ну может быть Марго 2 нам приблизительно такой раунд покажут. Ну что, дым на просвет, и, естественно, это означает выход через длину, но после дыма на просвет обычно как-то должен следовать выход, как мне кажется Залетает Хае, Морти Ловит Блайнд, ловит Блайнд, и погибает от рук Дестры Слэр, слэр, но очень жестко ну, очень жестко, дамы и господа. 13-2. Первая половина закончена. Закончена она, конечно, тотальной и полнейшей доминацией по всем фронтам коллектива Марго. При всем уважении к кучерявым монстрам. Ну, блин, как легко выиграть э, пистолетку, ну, на том же самом Дасти э, втором, да? Вот один встает вот в это место, как вот сейчас встает Сергей. А Незабудка просто сидит рядом. Но вот Незабудка в этом моменте-то как бы беззащитна получается, да, потому что, смотрите, голову Сережи не... Боже мой, голову Сережи не видно, в нее попасть можно только с длины лишь. А Незабудку могут расстрелять вообще абсолютно легко, но она таким образом как бы выступает щитом живым для Сергея и в случае чего спасет его. Ну, надежда, что игроки обороны выйдут на поджим, скорее всего, не будет реализована. Я не думаю, что тут хоть как-то логически... Ой, залагал что-то плеер Что-то лагает очень сильно он. Причем с полный порядок, но лаги какие-то у него все-таки есть. Видимо, длина. Незабудка просто не выпускает даже Сережа. говорит, сиди здесь. Может быть, это работает. Но, кстати, хитрецы с команды Марго 2 приняли очень интересное решение. Они взяли Юспы, чтобы нивелировать разницу в девайсах и на дальней дистанции не уступать. Морти, минус незабудка, 51 хп остается у Дестры. И К сожалению, нет. К сожалению, для команды Кучерявые Монстры пистолетка не в кассу. Это означает 14-2 и пауза. И пауза от Марго ну, пауза, вероятнее всего, из-за того, что PlayerSlayer лагал. Я так думаю. Наверное, у нему... У нему... А, наверное, ему нужно что-то проверить. Может быть, интернет-соединение, может быть, что-то сделать. Ну, в общем-то... Мне кажется, если касаемо исхода этого матча, что ну, будет очень-очень сложно добиться здесь хоть какого-то камбэка. Даже когда появятся деньги на ФАМАСы, ну, в теории... Там уже будут калаши. При том, что сейчас, по сути, нужно проводить два экономических. Ну, хорошо. Если будет акцент сделан на ФАМАС, тогда один экономический. Но все равно придется, грубо скажем, отдать 15-й раунд за счет того, что сейчас будут Юспы. Ну, Диглы, может быть, против... Выброшен Юсп. Я так понимаю, кто-то будет играть с Диглом. Здесь у нас выброшен Дигл. Ну, это Сергей, наверное, выбросил его себе на ход ноги, так скажем. Ну и не забудь, кто же выбросил юспед. Значит, что там будут два дегла. А вот с чем против двух диглов придут бороться... Нет, Незабудка ничего не выки. Оказывается, это ее, ее юз полежал. Два автомата Калашникова, дамы и господа. Вот так вот. Ну, диглы, конечно, не должны вообще, в принципе, никак котироваться против э, Калашей. Да еще и Незабудка очень припозднилась с выходом в респаун. Ну, конечно, уже с энтри-фрагом Марго-2 могут спокойно заходить на точку. Как минимум, а уж разменяться-то, я думаю, они сумеют. Дестра. Нет, только не сегодня, как говорится 15-2, дамы и господа, матчпоинт Один раунд отделяет от победы коллектив Марго 2 В свою очередь кучерявым монстрам нужно взять 13 13, и это только лишь для того, чтобы, дамы и господа... Что сделать? Да ничего не сделать. Там пистолеты. Там Юсп и Дигл и поджим длины. Кстати, Морти слышит, да? Да, Морти... Морти все слышал и все понимал, дорогие друзья. Что ж, 16-2. К сожалению, для команды Кучерявые Монстры турнир заканчивается практически не успев начаться. Ну, а команда Марго сыграет свой матч а, следующий сегодня. И сыграют они его в 3 часа дня. В общем, пока с ними. Прощайте.